Привет, это Рома. А это я, мир. Ага. Ну и у нас на обзоре что? Кон это конфеты японские. Правильно, у нас азиатские <с сладости, <с вы представляете? Мы будем их пробовать, тестировать и рассказывать вам, как они у нас на вкус. А заказать их вы можете по ссылке в описании в инстаграм-магазине. Vizda Shop, ссылка в описании. Если что, переходите, смотрите. Ну итак, контент. Поехали, давай распаковывай. Давайте вот так высыпем и оба. Видно, да? Усыпала. Вот, тут твои любимые жвачки даже есть, прикинь. прикинь. Вот такая вот коробочка. Ага. Она Начнем у с чипсов. Мы еще воду приготовили, вдруг тут что-то будет не то, да? Да. Ну давай, поехали. Чипсы открываем. А тут есть где открывать? А, ну все, молодец. Все легко открывается, походу. Вот такие чипсы. Вот такая вот штука. Давай, ешь. Ешь, Давай. Ага, ну я тоже съем. <смех> mm, Какая-то она, это, суховатая и мне Напоминает доширака. Приправку доширака очень. Вот, Доширак есть. немного напоминает, да? Да, yeah, ну нормально. Mm -hmm. mm. Это чипсы не лейс, но у них своеобразный вкус. Вот есть чашечки еще. А ну-ка попробуй. Как Такой есть. же, да, вкус? Угу. Угу. Ну, кажется, чуть-чуть перчинка есть, что ли. Немножко так перчат вот да. эти. С чашечкой. Ага, вот такие да вот чипсы, очень. короче. Угу. Ну, пойдет. Так, Теперь перекусить, давай. да? Что следующее открываем, говори? Давайте открываем вот это. Сейчас. Вот это самое интересное, мне кажется. Ты посмотри на их взгляд, да? Это да. просто жесть. Они как будто что-то ледяное съели, и их лица там потемнели как-то. Они в панике. В панике. Давай, открывай. Давай, давай, давай, давай. Давай, сильнее. Ну ты ч, ты ч? Ты жму. Бицуху покажи, бицуху. Давай, открывай. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Время, время-то идт. Зрители ждут, зрители смотрят. Амир, ты чё, Давай. Ай, только не рассып, главное. Ладно, сейчас я попробую. Подержи микрофон. Правда, ты еле открыл. Так, так, так, чё тут, чё тут, как? Блин, о! Как-то открыли. Ого, смотрите, какие тут конфетки. Сейчас, сейчас, сейчас я покажу. Чуть похоже на какие-то обычные калявные печеньки. Пять, пять всяких штучек. Давай да. в рот бери, соси. Берем их в рот и сосем. Я первый. Эти-то откроешь? А, ты быстро открыл достаточно, да? Давайте, раз. Подожди, мы про микрофон-то забыли? Ну, давайте, я ага. пробую. Раз. Два, три. Давай. Давай, соси, соси, соси. Как тебе? Мат, не надо пробовать. Чё с твоим яйцом? О, солё... Кислое. Кислое, да? О! Чё с тобой, Она кислое. Да, ну это терпимо еще мне. Сначала она вообще жесткая ё А, нормально. Так... Вообще кисло в хлам да, Это теперь. как жвачка какая-то Я в детстве ее покупал, я забыл как называется Правда, она сначала тоже идет кислая Когда ее откусываешь, да, точно, шок угу. Фига ты помнишь А я да. забыл Короче, ты шокируешься сначала, а потом Все нормально угу, угу. Вот, вот эти конфеты прикольные друзья их надо угощать Друзей И смотреть на их реакцию Давайте начнем с картошки Открываем. Опять сложнее А вот а вот так, а вот так. Во, молодец. О, молодец. показывать что там. Картошки. Угу. Вот такие вот шарики маленькие, картофельные. М -м -м. Такие, как чипчики. Из этих всех мне больше нравится вот это. Блин, реально вкусное. Это самое вкусное. Угу. А, что за вкус у нее, как? Mm -hmm. Короче, вы же пробовали курицу из KFC, а точнее крылышки KFC. Напоминает чем-то такой же mm -hmm. вкус. Острота есть, да? Да, чуть-чуть. Ну, вкуснее, вкуснее, чем вот эти чипсы. Yeah. Да, в два раза. Или в три этаж. Да, очень вкусные штуки. Давайте вот. я тебя закину в рот. Вот Готов. это не. О, попал, попал чисто. Давай теперь ты. Попадешь? А, <связывая> прямо в нос Все, ладно Забираем Так, давай, знаешь, вот такая какая -то, Тоже леденцы Мне надо выпить Так, открываем О, Опять легко открыл, красава Ну все, все, а -а -а. давай, вытаскивай Вот ага. такие вот сосулечки Как на сердечки похожи. Ух ты, это надо дарить Своей девушке или да, своему вот парню на, держи. Дарю а, да, я Ты я... тоже подари Надарю. Ага, у нас же еще много тут их. Сколько штук? Ну, Раз, два, три, три четыре, четыре, пять, шесть, пять. семь, семь таких сердечек зелененьких красивых у нас есть мягеньких. Я первую пробую. Давай обычный. пробуй. Эксперимент. Угу. Эксперименты. Она она не не жвачка. Да? Мармеладка наверное. Да. Мармеладка? М -м, не понял сам вкус, но. Не понял. Но напоминает как жвачку из этих. Но тут нарисован виноград зеленый. Да, жвачка из по 5 тенге. В... По 5 тенге в Казахстане, да, которые продавались? 1 рубль. Один рубль? Ну, такие нормальные. Не слишком сладкие такие. Запах такой, да. Запах из детства. Да. Амир, это запах из детства твоего? Да. А тебе сколько сейчас лет? Двенадцать. А у тебя уже детство закончилось? Ну, реально, вкус а из детства. Осталось. Класс. Хотя чуть-чуть столько, примерно. Mm, э, Года-два. Два, да, два года тебе это... И в 14 лет ты уже не ребенок, да? Mm. 18. 18? -е? Да. Да. Ага, еще долго. Продолжаем. Очень вкусные виноградинки были. Так, теперь давай. Ага, вот такие за mm -hmm, давай. Ой. Ой сразу опять. запах такой пошел. Какой. Прикольный. М -м -м. А тут одна змея. А как вкусно такая. пахнет. Очень вкусно пахнет Вот такая штука тут Надеюсь, видно, что изображено Вот такая вот да. змейка Ром, так. покажи получше Вот такая вот змейка Вот такая вот, такая вот змейка Кто, не ну что, кто быстрее Спереди. дойдет до середины А мне а а оставите? А Словил, не упала на землю, не упала Ну так, как обычно жалейка Ну да, вкусная, вкусная, интересная штука Ну какая-то клубничная, ага. еще чуть-чуть апельсиновая и да. арбузная напоминает Потому что видите, здесь разные цвета и здесь разные вкусы Здесь также есть кока-кола, виноград, я так понял, лимон, да, что-то красное. красное Мне кажется, это тоже надо сосать Мне кажется, нет Нет? Так, подожди, а какой это вкус? Мы даже не подстреляли, вытаскивай, вытаскивай эту штуку. кажется, это прочитаю. шоколадный. Много. Шоколад, банан с шоколадом. Представляете, да? Довольно Шоколадная. Банан а шоколад. Ну и что? Ну и что, как тебе? Ну, ну, ну. Mm -hmm. mm -hmm. Так себе. Так себе, да? Почему? Ну, mm -hmm. жесткая. И на вкус прям банан чувствуется сильно. Шоколад так все чувствуется. Засохший банан чувствуется. Не, не Вкусная. так. Вкусная. Что не очень, да? Не так, на 5 из 10. Что, значит, тут у нас несколько вкусов в одной упаковочке, поэтому мы их все попробуем. Был банан, шоколад. Следующий идет. Green apple and milk. О, Я ох, даже могу перевести немножко, знаю английский. Это зеленое яблоко плюс молоко. Открывай. Открывай. Угу. А следующий Мирка. Угу. Слышь. Сейчас посмотрим, как ты переведешь. А тут оборвалась она. А, она сломалась, но это ничего страшного. Непонятно, чем, да, пахнет? Да. Ну и как тебе? Я не скажу. как будто помягче, чем предыдущая. Ну хотя, они, наверное... Вот это мне больше нравится. Да? Мне больше, молоко чувствуется. Больше молоко, чем яблоко. Хотя яблоко чуть-чуть чувствуется. Ты что, стол заморал пальцами грязными? Мы будешь теперь. Sour грейп, энд милк. Это вот. перевод, подождите, это как Soour виноград, grape. это виноград, вот этот вот синий, и милк, uh -huh. это молоко. Говорит, виноград, виноград и молоко. Кто английский знает, напишите, что такое sour grape. Милк, я знаю, что молоко, а sour grape, я не знаю, что это. Я ту... Мне кажется, это вишня. Вишня? Да. Ну, не похоже на вишню, какая-то вообще черешня, что ли. Ну, ну да. да. не важно, главное же вкус. Ну, давай, да. давай, вот такая давай, вот. Давай. О, оно как тянется. Синее, да. чем те. А ну-ка дай-ка с другого конца укушу. О! А я, кажется, съел молоко, а начинку забыл. Да, я тоже. А, да, почувствовал. Так все. М -м -м. Вот те получше, мне кажется, варианты были. Ты уверен в своих словах? Мне кажется, да. Ты хорошо подумал над своими словами? М -м, я не распробовал, все посмотрим. Распробуй получше. Ммм, mm, ну тогда да, это вообще Еще круче, да? Да, вкус Еще... детства Детство, да? Mm -hmm. Сколько тебе лет было, когда ты это пробовал? Uh, годика 4. 4 4 года, да? Mm -hmm. Хороший вкус был? Да yeah. mm -hmm. Вообще классная штука А что пальцы не облизываешь? А что, тоже мана? Mm -hmm. Последняя такая, четвертая штучка Здесь у нас вот так Вот так она изображена, тоже молоко Опять молоко а и может, пенэпл не... А может не надо, надо? Думаешь не надо пробовать? Надо выпить воды и попробовать. Сейчас надеюсь не отравлюсь, господи. Mm -hmm. Один бренд. Один бренд? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, mm -hmm. сейчас Ага. Так мы не поняли, с чем это вообще. Еще раз. pineapple pineapple, pineapple and milk. Mm -hmm. Mm -hmm. Ага. и милк. Опять через молока. А это ананас. Наверное, ананас на нас, Да, правильно, правильно. англичанин ты что ли, да? Uh -huh. В английской школе учишься? Да, Красава. И как тебе на вкус? Mm -hmm. Там вот тут уже больше чувствуется, если дольше жевать, будет чувствоваться уже а Если дольше жевать, больше чувствуется, да? Да, чем остальные Если меньше жевать, плохо чувствуется Да так, вот, вот это как-то я... Корова изображена. Что ты думаешь, что там внутри? Мне кажется, это обычный батончик. И мне внутри, надеюсь, батончик? шоколад. Шоколад внутри? Мне кажется, надеюсь. Ага, ну, открывай, сейчас проверим, что там внутри. И там сейчас внутри зерна. Я зерна? Такие зерна? Нет, я просто... Куриные? Образные. А, образные. А может, там не зерна? Может, там орехи? Нельзя. Как в Может. Может. О, там что-то другое. Другое, да? Все-таки не шоколад. И не вообще, не ничего там какая-то начинка непонятная. Ага. Ну, вообще... давай давай открывай да она мягкая конечно мягкая очень мягкая угу. так, вот так. такая вот какая-то ага. хорошая мягкая да а чем пахнет ну дай, понюхай. Понюхай, дай. ну давай чуть такой запах знакомый непонятно. есть понятно да ну ну давай давай что тут это опять накрошил, братан. Ладно, давай. Давай я пробую уже, не бойся. Ой, она вообще легко кусается, да? Угу. <смех> не очень. <смех> я. А я не люблю такой вкус вообще. Блин, <смех> а? а мне понравилось. Такой необычный вкус. Какого-то шоколада даже. И молока. Молоко плюс шоколад. Ну, немножко. Я лучше сопью. Ну, очень прикольный вкус. Что вы скажете? Вода в глаз попала? Да. Случайно? Валька. Случайно. Угу. Все нормально? Все нормально. Угу. Нач.. вот начнем с этой кушняшечки. Это вроде, давай, открывай. Какие-то семечки похоже Подожди, подожди, а где она открывается? Ага, а -а -а -а, вот тут... Ну, давай. так хотел открыть. Да. Во, легко открывается. Оказывается, все конфеты легко открываются. Ну, не прям все, но все. Ну, все, да? Ну, не прям все. О! Мы, мы еще не открыли, оно уже пахнет. Даже тогда вообще закрыто, дальше. О! Значит, это хороший сэндвич. А, вообще кайфовый запах, дыни настоящий понюхать. О! Как будто пришел на рынок. Дыня, а ми... дыня там упала, сломалась, ты идешь, нюхнул. Ага, точно такой же запах. А я думал, это вообще сначала семечки. И может ты. Ты готов попробовать таблетки? Надеюсь, не отравлюсь, но давай А, микрофон подними повыше. Вдруг нас зрители наши любимые не смотрят. Ну давайте. Слышат. Давай, раз, два, два три. три. Или нет, не знаю. <м Ay -tube> а как я не Вот это кайфовый сетосуль. Ну, мы немножко посидим, пососем да, наверное? Потому mm -hmm. uh -huh. да. что вкусно, да. Uh -huh. Если вы хотите новые ролики про такой бренд. Ага. Тогда быстро подписывайтесь, давайте наберем 3000 подписчиков. О, он загнул, он загнул. Он еще не знает, как сложно работать на ютубе, поэтому да не слушайте его. миллион тогда. Угу, миллион. Я думаю, нам жвачка еще понадобится. Знаешь, почему? Почему? Потому что у нас есть вот такая штука. А может чуть позже? Давай все-таки рискнем. А Но, может, знаешь, по знакам тут японским, да, как я умею по-японски читать, тут написано, что супер остро. Как ты к острому относишься вообще? Негативно? Ну, здесь, 10... да, негативно. А ты понюхай, чем пахнет. Нич мне какой-то соус напоминает, которым да. мы суши едим. Да. Смотри, как выходит. Хорошо выходит? Что-то как-то это. Мне кажется, это чуть-чуть не спаржу Ой. напоминает. Спаржу, да? Да, такую. Я люблю спаржу, но mm -hmm. не такую. Так, а как мы будем пробовать? Может нам вилку более может. Давай ты первая. Давай поделим их. Тебя конечно. не жалко. Ну ладно, давай поделим. А еще я отравлюсь. Никто не отразит ты что? Я Это... еще видел. Упала, да? Ну ладно, давай, попробуем. О, ты первый, наконец-то. Ну как? Ты не говори сразу, терпи. О, О острая! Это жесть. Супер острая. Если, если хотите своего друга наказать какого-нибудь, куда-нибудь подложите просто ему так, в салатик там, еще куда-нибудь. Он даже не заметит, наверное, и съесть, и просто офигеет от остроты. Можно даже еще, наверное, кусочек съесть, поэкспериментировать. Давай, кто первый? Давай. Давай, ты мужик настоящий. Давай ну как тебе? Давай еще изи. Uh -huh. Ага, сейчас я уж красить начал. <кười> а <кười> ты <кười> еще хочешь? Нет. После этого уже как-то. А. Говорят, что надо пить молоко, когда острое. Это жирное. А жирное спасает. Да, спасает? Да, наоборот. Кстати, от изжоги молоко хорошо помогает. Это да. вам лайфхак, если у вас изжога, атамира. вдруг выпейте немножечко молока, и оно вам поможет. Это от него лайфхак, кстати. От тебя, да? Да. Это от него лайфхак, не от меня. Uh -huh. Давайте, Яппи, Буратино называется растворимый напиток. Буратино из России. Тут вообще все на русском написано, этот э, вкусняшка из России. Представляешь, ну, как это... из России вкусняшка попала в азиатские сладости? Не знаю, вот это. <сх> У меня до сих пор Может растворит. они украли японцы? Итак, смотрите, что нам необходимо сделать, да? Необходимо растворить пакетик, пакетик один, да? Растворить в полтора литра холодной воды, по желанию еще добавить лед. Назвал бы себя Гераклом Штаны да. на каклом да? <смех> а, Это очень смешно, кстати Микрофон, повыдержи, пожалуйста К центру, к центру ё я... я разлил блин, <смех> капец сейчас, сейчас, сейчас, я еще буду добивать. Ух ты, какой порошок Вы видели? Видели, ого Ай, а? Очень как-то остыли Ай, гадь. <смех> Чего Я, я хотела тебе это сказать, но не смог Не смог, да я хотела ага сказать, но ну, получится. Это же школьник. А, какая-то. Я не понимаю. Оператор, mm. хватит смеяться. Ну, все, здесь поехали. <смех> Только это не мой. Это мой. Давай и мне наливай. А тебе, да. Да. Эээ, угу. вообще. А, еще надо. Все, давай. Я. А, давай. За ваше здоровье, друзья. Пахнет груши, как Груша? Дюшес. Да, Дюшес, кстати, вообще сильно напоминает запах. Бураки. Mm. Буратино. Еще нормально. Нормально. Груша. Вполне себе хороший напиток. Да, для сладкоежков. Надо его как можно большей водой разбавлять, получается, да? Потому что сладко, сладко сильно. Да. Тут меньше, чем полтора литра. Но, как написано в инструкции, на полтора литра его нужно как раз разбавлять, ну, чтобы, соответственно, хватило на всю компанию. Ты что, не можешь открыть? Откро. Фиг открыл, не О! А, вот, ты вроде что-то тут порвал. Ты что, каждая жвачка? Ого, вот. а ну-ка, подержи. Смотрите, жвачки все в упаковках идут. Каждая, каждая в упаковке. Их здесь всего лишь не 10 штук, как я предполагал, а 6. 6 штучек, 6 друзей можно угостить. Интересно, тут... Одного другого стало меньше, да какой то вот такой вот начинка -а, а, вкусно пахнет. Какая угу. же? Это по идее жвачка Ты что я проглотил уже Живется. Давай все тогда. Тут какое-то название. хун-фу А, хун-фу Это типа кунфу что ли? Кунфу панда. Кунфу роман. Кунфу. Ну типа есть этот. Типа есть такая жвачка, типа как энергетик типа нарисован, но там угу. на самом деле нет энергетика. Угу. Но все равно, вот такая чуть-чуть вкус напоминает мне. Ну типа хуба-буба какая-то да. такая жвачка. Хуба-буба. Нифига, нормально. Угу, Итак, какая вкусняшка нам больше всего понравилась? Возвращаемся сюда. Видите, сколько фантиков у нас получилось. Как по мне, вот эти леденцы прям вообще топ. Ну угу. мне... Вот это тоже топ рейтинг. Тоже один. Да? Ага. Следующее, второе место. Так. Мне вот эта вот жвачка под конец. Понравилась, да? Да. Угу. Хорошая жвачка. А третья? О! -о, -о, -о! А, вот это да. острая штука? Да. Ну, давай, ешь ее полностью, показывай мастер-класс. А, может, не надо? Может, тебе понравилось? Третье место. Давай, все, ешь до конца. Ну, давай, ладно, продолжим. Что-то еще было. Это ну, чипсы, чипсы, они как-то такой вкус у них своеобразный. Да. Своеобразный вкус. Но мне что, мне леденцы вот эти как понравились раз. вообще. Теперь мы Кстати, сейчас... вот, вот эта штука тоже понравилась Да, мне я тоже, я забыл. И начнем, подожди. Так. Да. <связывая> <связывая> <связывая> Рома, мне просто такой тебе вопрос ага. Когда ты хочешь Выпустить еще такой же этот Ещё, ты, ты хочешь, чтобы я тебя пригласил, да, на такую же дегустацию сладостей? Да. Дегустацию сладостей, ага. Ну если, подписчики, если вы, дорогие друзья, попросите нас распаковать еще что-нибудь, такие же сладости, то мы это для вас сделаем. Главное, пишите об этом в комментариях. А также заказывайте такой же товар, радуйте своих друзей, близких, подруг, угу, девушек, парней и так далее. Заказывайте, ссылка будет в описании под этим видео. Ну, в общем, мы объелись от души. Ты как? Ну, мне да. Так нормально, уже наелся. Хорошо сам. наелся, я тоже наелся. Вообще, ну, все сладости еще прикольные. Еще да. хочешь какие-то, да? Другие бы хотел, очень. Да. Но в будущем, будущем, надеюсь, если мы наберем просмотров, то обязательно сделаем. Ладно, только всем пока, я, да? Ну, я появлюсь только в марте. В марте, да? Ну, ждите новое видео. Ставьте нравится, подписывайтесь на канал, всем успехов. Всем пока. Ага.